Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в этом видео я хотел бы поэкспериментировать с плагином Volcano от Fab фильтр и тоже попробовать его с точки зрения автоматизации параметров. Вообще Volcano это такой фильтр классический, то есть его можно использовать на любых звуках, то есть это по сути как фильтр в любом синтезаторе, то есть он может работать в режиме лопа с классическом, хай-паас. Бендпас, то есть какие-то полосы. И ну с ним очень интересно играть. Я здесь в данном случае его поставил на мастер, чтобы ну, эффект его был более заметный. Но, конечно, его лучше, наверное, и интереснее использовать на каких-то отдельных элементах и автоматизировать все это для каких-то развитий. То есть, как фильтр очень интересный плагин. И причем его интересность заключается в том, что здесь в нем есть встроенные скажем так источники модуляции, то есть мы можем добавить XY контроллер, мы можем добавить LFO, мы должен добавить envelope generator, envelope follower и миди source. А, ну как бы сейчас сильно вдаваться в эти подробности я не буду, это уже так более детальное изучение плагина. Ну то есть можно как бы какие-то офлайновые, ну точнее скажем самостоятельные эм, добавлять модуляторы, которые будут модулировать. Ну, например, LFO мы можем подключить э, к ручке, например, фильтра, вот сделать какое-то воздействие, и у нас фильтр будет открываться, закрываться вот по этому LFO на всем миксе. то есть сам по себе работает и где-то это может тоже интересно звучать то есть такие модуляторы можно делать и в принципе э -э, такая достаточно удобная вещь э -э, но давайте попробуем здесь что еще мы можем сделать давайте попробуем э -э, поменять модуляцию на например x и контроллер то есть у нас есть э -э, параметр x параметр y можно X подключить, допустим, к катофу, а Y подключить, например, к резонансу или к пику в данном случае. И таким образом, когда я буду двигать а, вот это x-ypad, у меня будет меняться параметры фильтра. То есть я могу включить режим автоматизации а, в, например, латч. Ну, то есть достаточно интересный э, инструмент. С помощью него можно так вот быстро управлять фильтром и, собственно, это прописывать в автоматизации, как мы здесь увидели. При этом не обязательно, конечно, использовать э, именно на вот такие классические параметры. Здесь еще есть встроенная панорама фильтр, -пан, то есть можно фильтр отдельно панорамировать влево, вправо. Тут еще прикол в том, что можно создавать несколько фильтров одновременно. То есть я например, могу добавить второй фильтр, который можно сделать независимым. То есть я включаю параллель. И по сути у меня сейчас будет э, двоится звук. То есть у меня будет звучать первый фильтр, в который идет весь трек, и второй фильтр, который идет тот же самый весь трек. То есть у меня идет автоматизация первого фильтра, как мы ее уже прописали. А на втором фильтре я могу либо создать еще один XwiPad, либо как-то вручную его автоматизировать. Могу, э, например, поменять режим на хайпас, <музыка> То есть можно какие-то такие интересные звуки делать. Опять же, здесь я это делаю на примере... Э, всего микса, может быть, это было бы имело больше смысла и больше кре таких креативных возможностей, если бы это я делал на каких-то отдельных партиях. Но здесь моя задача сейчас показать именно возможности, что можно с этим вообще сделать плагином с точки зрения автоматизации, изменения параметров в реальном времени и так далее. Давайте попробуем замедлить вот этот второй фильтр относительно первого. То есть звук второго фильтра будет замедлен относительно первого. И если, например, сделать разные панорамы, например, правый второй фильтр отправить вправо, а первый фильтр отправить влево, у нас будет такой, как стерео, в котором мы еще можем и менять в реальном времени что-то. Ну, конечно, звучит это немножко странновато, естественно. То есть э, это нужно применять точно не так, как я сейчас здесь показываю. Но просто моя задача показать сейчас просто возможности, в принципе, этого плагина. Что можно с ним сделать. В принципе, для автоматизации здесь очень много вариантов но как я уже сказал этот плагин также хорош тем что его можно использовать в таком офлайн режиме без автоматизации то есть можно использовать тут настроить вот эту всю модуляцию под себя можно сделать просто LFO который будет само работать само по себе с привязкой к темпу то есть очень можно легко вот работать с фильтром чисто благодаря вот этим всем встроенным модуляторам то есть это ну действительно очень удобно вот по сути здесь больше таких прям особых настроек нет а, то есть мы можем регулировать вот это дилей раздвигать один фильтр относительно другого это тоже можно в принципе автоматизировать и это собственно вносит такое тоже небольшое искажение и такой аля хорус эффект Ну, то есть с каким-то отдельным партией, с какой-то, например, с каким-то синтезатором или с каким-нибудь вокалом, вокал-чопом, это может хорошо сработать, такие эксперименты. А, также здесь можно в разные, а, здесь можно прям сразу перенаправлять куда-то, то есть можно мид -сайт делать, можно делать стерео обычный. А, ну, то есть достаточно а, такой интересный плагин, интересные у нее возможности, и тут можно до, добавлять до четырех фильтров, то есть можно создать 4 фильтра и делать всякие уникальные э, огибающие по частотам, которые при этом можно, например, э, на каждую назначить какой-нибудь модулятор свой, э, допустим, э, там, envelope generator, то есть можно прям огибающую назначать на какой-нибудь, например, третий фильтр, э, чтобы она срабатывала, там открывалась. То есть можно прямо очень сильно так серьезно работать с фильтрами и делать жирный звук за счет того что вы по сути можно четыре вот версии звука внутри одного плагина раздоить. то есть вы берете свой исходный звук его как бы множите на 4 и каждый из них обрабатывайте своим фильтром при этом каждый фильтр может быть автоматизирован по-своему это все можно сделать в реальном времени и таким образом можно сделать очень очень интересные какие-то Звуки, вот, то есть, в принципе, в принципе достаточно интересно. А, давайте сейчас я просто попробую, а, сейчас очищу всю автоматизацию. А, и теперь я хочу что сделать? Я хочу попробовать. А, уберу тоже все вот эти модуляторы, они не нужны. И я попробую, вот у меня здесь есть первый, допустим, это у меня будет low pass, второй у меня будет high pass, третий, допустим, будет band pass. А, причем здесь еще можно разные типы выбирать. Они будут чуть-чуть разные а, по своему звучанию. А это, допустим, тоже какой-нибудь такой. И я сейчас попробую их назначить на так, сделаем параллель тут с этим можно делать разные комбинации тоже очень интересно с этим можно поэкспериментировать И я сейчас попробую все это назначить на наш smart controls Так, ну давайте возьмем, удалим какие-то ненужные параметры. Так, и выберем learn, назначим на первый. Так, единственное только, прочно здесь будет выбрать таким образом фрекенси. Эту ручку назначим на фильтр первый frequency Эту ручку мы назначим на фильтр. 3 frequency и вот эту последнюю ручку назначим на фильтр 4 frequency и теперь мне нужно назначить свой контроллер проверить что у меня все работает Все, все назначено. Давайте попробуем в реальном времени сейчас с этими фильтрами поиграться с помощью контроллера в реальном времени и посмотреть, что из этого можно сделать. Ну да, такая достаточно интересная вещь. Ну, конечно, сейчас здесь у меня немножко хаотично. Лучше, конечно, давать себе отчет, что что ты хочешь добиться. Но, как мы видим, то есть можно реально назначить разные ручки, можно сюда еще вниз назначить резонансы для каждого из фильтра, И если их одновременно крутить можно интересно всякие звуки добиться но опять же это лучше делать с какими-то отдельными партиями потому что весь микс звучит немножко странновато конечно когда такие фильтрации делаешь но тем не менее мы поняли что можно таким образом делать ну что с вами был дмитрий урсул Увидимся с вами в следующих видео всем пока